Привет, друзья! И не другие тоже. Этот ролик для вас, любителей трэша. Я предупреждал в годы становления российского капитализма. Не губите образование. Зачем нам столько экономистов, юристов, манагеров психологами? Психологи, ладно, сгодятся, деградация общества зашкаливает, поэтому нехай живут. Продавцов, манагеров переделали, тоже контингент нужный. Просрочку выставлять. Так экономисты советуют, чтоб не прогореть. Моисей 40 лет водил народ. Наши экономисты столько же собираются Россию выводить в топ-лидеры. Тоже пусть живут. Но вот юристам клиентов явно не хватает. И они двинулись на YouTube. Получать народ юридическим тонкостям. На днях мне кинули ссылку. Очередной умник с адвокатскими амбициями. Знакомьтесь... ДПС, ГИБДД, и судя по фамилии Грузин. Грузин, я уважаю, они народ лиричный, практичный, экономичный и не глупый. Недаром лидируют по ворам в законе. Наш адвокат решил стать законником в законе. Даже кепку неуставную надел. Заучил как отче наш статьи и законы и выехал на большую дорогу. А может и суфлером пользовался. Телефон из рук не выпускал. А как скрутили, все статьи позабыл. У него же все признаки дежавю. Он не уверен, с <coughs> собой у него документы или нет. И долго соображал, как это проверить. Надо выяснить, у гражданина с собой документы или нет. Выясняйте, не проверяйте. Мы должны его, что для... Чтобы Вы проверить, должны что быть основания. С таким диагнозом ему только пассажирам нужно ездить. Органам необходимо срочно проверить законность водительского удостоверения, которого он так и не представил. Похоже, что в переходе метро приобретал. Находит в телефоне нужную статью и на вам подлой тварь получайте, вы у меня еще попляшите. Мы да? хотим увидеть да, ваше учите, водительское да. удостоверение. Давайте по очереди я буду с каждым общаться. Либо мы в, мы в отдел полиции поедем. Давайте в отдел Выходите полиции. Из сейчас я, выйду. Что, я говорю, что мы будем в рамках процессуальных действий сейчас осуществлять э, процедуру, согласно которой я буду заявлять ряд податцев, отводов и вы отсюда идите я думаю, часов 6. В этом Ничего страшного, я вам уже сказал, что Будь документы сотруднику полиции вы должны Пула передать для проверки. Вы отказываетесь предъявить документы, вы Выйдете из машины. С машины. Подождите мне документы. Руки, руки, за спину. руки за спину! Не сопротивляйтесь! Руки за спину. Не сопротивляйтесь! Руки за спину! А? За спину руки! Не сопротивляться! А? А? А? А? а зачем? Зачем руки ломать? Да я не ломаю, ничего не делаю! Я же не сопротивляюсь, Не сопротивляйтесь! Не сопротивляйтесь! Да я не сопротивляюсь! Руки говорит. расслабить! Не сопротивляйтесь! Не сопротивляйтесь! Перестаньте препятствовать закону а детей! А, а, а, а я ничего не делал, подожди! Выйдите, ну, а пожалуйста! С браслетами на руках все юридические акты покинули светлую голову адвоката. Но точно по суфлеру шпарил негодяй. А в отделе он просто огнец божий. Смиренный, невинный взгляд и полная покорность. Все красноречие куда-то испарилось. Язык непонятным образом придавила седалищная кость. Ну и триумфальный финал. Оргазм всей адвокатской мастурбации. Оперативно, однако, работают в Питере судьи. Не успел нарушить на следующий день уже оправдательный приговор. Я, к счастью, ни разу на судах не присутствовал, но что-то мне подсказывает. Приговоры, сидя, судья не озвучивает. Наедине с лицом и в обеденный перерыв. Третье лицо, предполагаю, муж судьи или охранник, зашедший поговорить за жизнь. Откуда такая уверенность? Да бумажка неофициальная, электронный бланк, номер протокола об административном правонарушении отсутствует, да и сама судья с сентября месяца бамбук курит. Все спокойно в городе Багдаде, <coughs> Петрограде. Сейчас возбудятся все фанаты Дениса Геннадьевича. Я не против, благотворите своего кумира, и к нему у меня претензий нет, бизнес, ничего личного. Зачем тратиться на рекламу, платить бешеные бабки за съемку и показ рекламы, когда можно самому себя пропиварить на ютубе. При этом еще и заработать дополнительно. Напрягая другое. Сейчас сотни воинствующих комментаторов, кто на колесах, естественно, начнут бычить ментами, гнуть пальцы. А причина, основания основание? И их также начнут паковать. Поэтому, ребятки, знаете что у вас только два пути, как в известном фильме. И в обоих вам придется заплатить либо юристу, либо полицаем. Запаситесь вначале выдержками законов из «Консультант Плюс» на своих телефонах. Только вряд ли они вам помогут. <coughs> на помощь вы призовете авто юриста 24. Именно для этого сделан данный ролик. Вполне возможно, он вам поможет отменить постановление. Не безвозмездно, разумеется. Если Фемида окажется бессильным, вам придется оплатить девятнадцать три. Или чего доброго на сутки загреметь. Лично я как-то тоже оказался без прав. Заелся, поменял гардероб и поехал. Потерял минут пятнадцать-двадцать, пока звонили и проверяли по базе. Но поскольку нервная система у меня в уравновешенном состоянии, был благополучно отпущен. Без штрафа, с устным предупреждением. С тех пор ввожу документы в бардачке, только никому не говорите. И стараюсь ходить в одной курточке. Мы ментов для того и содержим, чтобы они не допускали езды без документов. А вдруг там нарик за рулем или клиент психушки с тихим помешательством. Всякие Тони Замуслони и Мистеры и этого понять не могут, вернее, не хотят. Хайп дороже, когда в группе поддержки столько дебилов. Дебил — это не оскорбление в данном случае. Дебил — это диагноз. На такой публике легко стать кумиром, главное — хамство побольше. Обыдло пусть хоть гражданскую войну начинают. За просьбу, законную подчеркиваю просьбу, предоставить документы предлагают резать не только сотрудника, но и всю его семью. Одумайтесь, люди. С адвокатом все понятно. Мозг начал срывать со второй камеры видеорегистратора. Ощущение, что менты добровольные участники этой постановки. Понятно за денежки. Но негатив и угрозы в их адрес того не стоят. Подставлять себя за копейки... Тогда каким образом запись оказалась у адвоката? Менты должны были удалить ее. Ни под какими пытками они не передали бы компромат на себя в чужие руки. Это в случае с Андреевым они лоханулись, не смогли отключить заблокированный телефон с прямой трансляции. А здесь никто им не препятствовал. Даже ночная бабочка адвоката... Законная жена с воплями Ольги Варламовны выскочила бы на ментов и стала снимать их беспредел на телефон. Эта дама только поинтересовалась, в какое отделение везут. Стоит его ждать или искать другого клиента. Какой Сумку заберите, пожалуйста. Сумку заберите. Территориальный. А номер один. Сейчас й здесь получается? 57-й? Да. Сейчас в холодильник Обязательной видеофиксации, как у американских коллег, нашим полицаям ничего не ввели. Как умудрились выронить камеру, непонятно. Так и пистолет выронить могут. Двое вяжут, один снимает. Видимо, по сценарию регистратора это боди-камера адвоката. И как его начинают паковать, он падает вместе с камерой. Тогда как боди-камера вела съемку снаружи? Пишите свои соображения, я в полном ступоре. Ждем посадок ментов, отправки их на Колыму вслед за маргарином. Да, здравствует наши адвокаты и самые крученые адвокаты в мире. Садитесь. Спасибо, я поставил. Гражданин Судья, а он не может сесть.